Детская книжка, буквы, счет, цвета и формы. Издательство Азбукварик. Книжка из серии Говорящая Стрелочка. Выбери страничку, с которой хочешь играть. Найди сектор с ноткой. Наведи на него стрелочку и нажми. Знакомимся с буквами. В конце игры нужно... Поставить стрелочку обратно на сектор нотка, чтобы на следующих страничках книжка работала. Буквы. Также наводим курсор на сектор нотка. Нажимаем. Прослушав все буквы, возвращаем стрелочку на сектор нотка. Нажимаем. Ф, фотоаппарат. Поворачивай стрелочку, знакомься с буквами, цифрами, цветами и формами.